Для того, чтобы решить городские проблемы, уже не нужно ходить в муниципальные органы, стоять в очередях, звонить и тратить огромное количество времени. Сейчас все гораздо проще. Мобильное приложение Ож-Сити. Скачай бесплатно на App Store и Google Play. Отправляй свои онлайн-обращение, и ты обязательно получишь ответ от городских служб в течение 14 дней. В случае нарушения сроков вы можете обратиться в мэрию города Ош. Муниципальный служащий может понести административный на наказание в виде штрафа, проявя активность в решении городских проблем.